А для тех, кто не видел первую часть, я оставлю ссылку прямо здесь. Так что обязательно оцени, если не смотрел. А теперь погнали! Видео озвучено не для продажи. <связать> Каналом Кирилл Грей. Приятного просмотра! Так, okay, дамы, ladies, деревня Бакон Брекордс серьезно защищена. Но оно того стоит, так что помните, чему я вас учила. <скак> <скак> Дженни, что ты делаешь? You а ну back, back, вернись! Это приказ! Надпись на дереве. Я люблю побеждать. Все чисто! В атаку! Ты не подчиняешься приказу. Подвергла опасности себя и других. И надрала кое-кому одно место. Если вам больше нечего сказать, я пойду немного отдохну. Некоторые из нас устали от непосредственного участия в бою. Голосов за больше. Пожертвование ядовитых заклинаний официально признается в этом клане полным отстоем. Ну, я люблю ядовитые заклинания. Позволь? Следующий пункт повестки дня. Инка из деревни Китен Ловер 5 просит пожертвовать ей двух варваров, гиганта и Пекка. Я пожертвую варваров и гиганта. А вместо Пекка... Не обсуждается! Мне нужен Пекка! Я пожертвую ученицу Дженни. <сосы> <сосы> <сосы> Дженни. <сосы> Зачем она ее отдает? <сосы> Мне не нужны безрассудные одиночки. Что ж, хорошо. Дженни будет пожертвована в деревне Киттен Ловер 5. Э, позволь еще раз. Ты отдал своего лучшего воина. Пути назад нет. Ты должна осуществить пожертвование. Иначе твою деревню выгонят из клана. Uh -huh. Решено. Воины и лучницы Дженни будут немедленно отправлены в деревню Киттен Ловер 5. Ничего почини, ты же строитель.